Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Быть человеком». Что значит быть человеком? Что значит вообще человек? И что значит быть? Очень интересный вопрос. На мой взгляд, очень интересная тема для обсуждения. В нашем нелегком, неоднозначном мире, а по сути прекрасном мире, происходит много невероятных, порой чудовищных моментов жизни. Когда человек сначала именовался человеком с большой буквы, а потом вдруг стал именоваться человеком с маленьким, он опустился. Кто выпустил на колени? Судьба, он сам, либо кто-то помог в кавычках, значения не имеет. Я говорю о том, что человек позволил опуститься на самое дно, самому себе. чтобы с вами не делали обстоятельства либо люди, недоброжелатели, враги, кто угодно лишь от вас зависит, вы будете стоять на коленях либо на ногах с гордо поднятой головой. Так вот, в любой ситуации нужно оставаться человеком с большой буквы. Не забывать о моральных принципах, о неком джентльменском наборе, о каких-то неписанных законах, о личном кодексе, о принципах, о мире любви и духовности. Есть определенные каноны которые не считаются писанными законами. Это те вещи, которые сами собой разумеющиеся, они подразумеваются. Вы не должны красть, убивать, лгать и так далее. Многие находят оправдание сложным ситуациям в мире, в регионе, в их стране. Они считают, что война может быть оправданием чему-то. Разруха, голод, безденежье, безработица, плохое здоровье алкоголизм, какие-то другие привязанности, дикая любовь, депрессии. Люди делают порой нечеловеческие поступки невероятного характера, давая оправдание в виде перечисленного на ранее. Они считают, что всегда можно оправдаться чем-то либо кем-то. Они считают, что можно прикрыться каким-то невероятным событием, которое оправдает его страшный поступок. Это неправда. Так действовать опасно, так действовать низко. Это отвратительно, это не по-человечески. Что бы вокруг вас ни происходило до конца, будьте людьми. Советский Союз прошел очень тяжелое испытание Второй мировой войной, которую Советский Союз назвал Великой Отечественной. Очень много солдат пали лицом, как и столь, так и с этой стороны. Но были и те, которые оставались людьми, воинами, защитниками своего Отечества, по духу и по сути, и по форме. Они могли бы быть простыми солдатами, офицерами, либо генералами. Но такие люди были, есть и всегда будут. Это пример для подражания, это настоящие, истинные герои. Что бы с ними ни происходило, они остаются людьми и в блокаду, и в голод, и в холод и в разруху, и в войну, и в бедность, и в богатстве. Ни на что не должно влиять ваше понимание вещей общечеловеческих, общедуховных, общепринятых. Поймите, быть человеком – это огромное счастье. Это ваш выбор, это долг, и это дар. Поставьте вместо маленькой буквы Большую букву Чей, станьте человеком с большой буквы. Обретите в себе то, что есть во многих людях, и что, видимо, вы не разглядели в себе. И начните жить иначе. Переверните свое со сознание, обратитесь к своей вере, обратитесь к своему внутреннему «Я». обратитесь к своей душе, поговорите с ней на чистоту, откройте глаза и живите как человек. Но не как в массе свои живут люди. На этом все берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.